Это Аня. Короче, купили мы новую камеру. А я тот человек, который, если у него что-то появляется, ну такое из техники. Вот я не выпускаю это из рук, пока оно прям, ну не надоест. Сегодня да. мы снимаем такое видео в YouTube э, на песню, которая еще нигде не вышла, которая записана только дома у меня на микрофон. Песни под гитару это тоже тут. Но тут прям костер, понимаешь? Мы mm -hmm. просто два mm -hmm. клан. Mm -hmm. То что нет камеры больше на канале Инфизировать, сжечь Едем сейчас за ребятами, чтобы всех забрать А потом на саму точку У нас очень много с собой сумок с едой Потому что, ну, мы хотим Как бы и члену тоже Поотдыхать на русском языке Так, это два часа Провести хорошо время и использовать Я не конечно, знаю, я за рулем, какое время Вы просто позвони Просто Алло. У нас сегодня в клипе снимаются наши друзья Тима, Юля, Леша, а также Даша Иванова, ну и они, конечно же. И вот хотим сказать обращение к нашим друзьям. Интересно, вы опоздуны, какого хрена? Да, Ань? да, потому что солнце оно не подстроится, а вот люди могут подстроиться. Да. Ну ладно, мы вас прощаем. Дашка приехала. Ничего так. А, Годынова забыла, да, что идет на костер. <смех> Юлья, покинь <подними> голову, машина! <смех> а как красивая. Леша, <смех> мой Привет, Леваша, я Дима. Ты самый лучший режиссер в мире. Вот это да! <свистый фотоаппарат> Нет, это очень модный, дорогой <свистый> фотоаппарат. У меня сегодня чувак? -ми миллион долларов. Миллион долларов за <свистый> фотоаппарат. Ждемся просто ребята остальных. Что? Бэкстейдж! И тебя красиво. <свистый фотоаппарат> за праздник, Юль. Какой? Это У тебя 50 клип. 50. <свистый фотоаппарат> <свистый фотоаппарат> <свистый фотоаппарат> Блин, ты очень красивая. Показать тебе? Показать тебе тебя. Ты волосы выпрямила? Нет, они у меня всегда такие красивые. Видали, какая у меня крутая камера? Ребят, вы такие я не знаю. Мы почти доехали до локации. Будем разгружать машины, разгружать людей, тащить все на место пребывания, жечь костер. но ну, собственно, сами увидите то подниматься сейчас дождемся нашу группу опуздунов таких великих опуздунов вот эти вот еще начальный уровень был да. Капец а вот мать эти самые великие собирать все монатки в руки и постараемся все одной ходкой занести на место потому что все таки туда в гору идти, там устаешь вон, миш а у меня фотоаппарат новый а есть разрешение на съемочку у вас девушка что это такое у вас а? A feeling like oh, want you and oh, Защищаемся. Это замечательно. Крутой Это очень крутой запах. Класс, наверное, зубами пиво. А, серьезно? Да, она зубами пиво, Даша, радость. вообще, это мой супергерой, я вам серьезно говорю. Офигеть. Вот она клип снимает. То нормально, что она в клипе будет соблазнена между нами красными? Ну, что пятна мы? это раз. Крас... Это отвратительно. А, ну, а, значит, накидывай на себя знаю, эту штуку, а как по-другому. Готовимся. Сейчас Миша расставляет кадр. Кусают комары просто ужасно. Мы уже обшикались этим спреем по 500 миллионов раз и все равно кусают. Должен поменять или стакан я туда обшикнул случайно разолем от комаров. Тебе налить белое вино, потому что у тебя остается от красного пятна на рту. себе налить выглядит <смех> <смех> нас пить еще с зажигалкой жарим. <смех> <смех> я думаю оно не будет заметно что это шампур да ты вот так вот сделаешь все. просто рукой перекрой эту крыльцо вот вот эти вот читеры городские которые в деревне никогда не росли вот знаешь что такое рожик для меня рожик – это что-то новое реально да но в Багушевске мы всегда все своими силами не горит такая это то ну, да, так старайся реально. лучше накройте сало я прикрою его своей спиной да? вот. Потом Спасибо, Леш Может ты клещ еще кусит записку Сейчас будем снимать, начинать, да, так я что Ну что? просто, чтобы вы знали, да, что мы все-таки да, Не, не все просто так тут сидим Ну Главный чтобы спойлер. вы там знали да. всякое да. Вот, Ну вот типа вот Ну чтобы вы знали У нас тут настоящая еда Не фейк Все мы едим и все мы очень ждем Чтобы это реально пожарить Ну я же и синего костра. <свист> <свист> Надо ну, да, просто чтобы температура чуть поднялась. О, она поднялась. <свист> да, а так хорошо. <свист> Слушайте, замечательно. Все комары <свист> нахрен <свист> улетели. Комары уже все сгорели. У нас остался последний дубль, уже очень-очень стемнело. <свист> <свист> <свист> мы сделали... <свист> мы, мы сделали один. Нам нужен золотой, поэтому Юлька... Выпила за это, ну, значит, он, все он у нас получится. Оставить, я Леша уже разделся, понимаете, блоги. Жора? Леша, умница. Почему? Ты, давай Ты еще молодец, все замечательно. Да. Хороший кадр. Да? Да. Блин, так приятно. Я думала Ладно, наоборот, придумала. если Нет, честно. Я так боялась. Да. А приколи, если видос классный получится. Я Все готовы. Господи. Слышите? Что? Ну, это клип не типа. Просто позови. Когда, когда нужно... Мы уже все отсняли, теперь сидим, пьем и кушаем, жарим на разных шампурах и ветках все что у нас осталось после съемок, потому что на самом деле в перерывах между съемками мы просто брали и ели все что только можно было Допустим, оливки разошлись просто за 5 секунд. Обожаю оливки, это, типа, если кто снимаем. не знал. Но на этом влога бэкстейдж подходит к концу, потому что, в принципе, я думаю, снимать больше будет нечего. Всем спасибо за просмотр, за любовь, <laughs> за атмосферу. Ребятам за то, что тут присутствовали. Конечно, вы их не видите, но они есть. Мечтайте о великом. С вами была Лерка Искевич. Песня, у которой еще нет названия, но появится при выходе в Ютьюбе. И все наша большая компания чувств зыришь вообще меня <с> смастяешь всем пока